Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя плату за содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт, плату за коммунальные услуги. Тарифы на коммунальные услуги регулируются государством, поэтому потребители изменить их не в силах. Плата за содержание жилого помещения устанавливается решением общего собрания собственников с учетом мнения управляющей компании. По жилищному кодексу жильцы многоквартирного дома обязаны сами устанавливать размер платы. На общем собрании собственников необходимо проголосовать за перечень предоставляемых работ и услуг, а также периодичность их выполнения. В соответствии с ним определяется размер платы за содержание жилого помещения, который должен обеспечивать содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства. Стань настоящим хозяином в своем доме!